Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. На сегодняшний день нам год и два месяца, мы успешно развиваемся. И руководитель и основатель нашего фонда, это Денис Сологуб, работает честно, прозрачно и платежеспособно. Ну и разберем, конечно, сразу же наши а, самое главное преимущество, ребята. А, я о них постоянно всем говорю и всем рассказываю. Самое главное о том, что наш фонд пришел на долгие годы и имеет семь уникальных маркетинг-планов. Бизнес полностью управляемый. Можно со, со своего кабинета помочь в структуре. Видно полностью каждый кабинет вашего партнера. Можно все правильно расставить, всю структуру. Это играет огромную, огромный плюс у нас, то, что... Бизнес полностью управляемый, выставляет бронь, и куда поставил бронь, туда и стал ваш партнер, или стал ваш клон. И у нас есть шесть площадок, имеют закольцовку, что позволяет нашим партнерам иметь доход одновременно со всех шести площадок. Наш фонд инвестиционно MLM проект. И Поэтому у нас доход со всех площадках не ограничен ни в чем. Единственное, что может ограничивать, это только ваша лень. А Вход доступен для каждого, ребята, от пенсионера до миллионера. Покупка клонов у нас только по желанию партнеров. Нет никаких обязательных покупок. Нет у нас никаких еженедельных проплат, А как в других проектах. Хочешь ты или не хочешь, но ты должен оплатить обязательно Нет у нас и проплаты не берет наш фонд с партнером ни на какие развития фонда. Нет у нас никаких админу отчислений совершенно. У нас полностью все расходы по сайту. Полностью платит бригаде программистов зарплату наш Денис. Это делает ему огромный плюс. Ну и вход у нас, вы, вывод у нас денежных средств, как вы знаете, ежедневно, для вывода у нас не существует ни праздничных, ни выходных, каждый день у нас есть вывод и есть у нас, помимо этого, еще и внутренний перевод между партнерами. Это настолько облегчает нашу работу. Приходит партнер новый, вы можете со своего кабинета перевести ему денежные средства на активацию, а он вам переведет на вашу карточку или на платежную систему. Ежедневно у нас проводятся вебинары. И в каждой команде у нас есть обучение, есть тренинги, даются инструменты для бизнеса. Все для того, чтобы вы, ребята, за зарабатывали и, и учились, как зарабатывать большие деньги. Ну и как на, вы все знаете, что мы нашего админа знаем лицо. Он публичный человек и находится с нами вместе, с, с нами в чатах. А точно так на общих основаниях строит себе команду, развивается. И хочу сказать, что наш фонд – самый лучший источник дохода на сегодняшний день. Ну и начнем мы, конечно, с площадки Golden Ring. Это наша самая уникальная площадка, но те, кто еще не знает о том, что у нас помимо этой площадки есть еще и... Две инвестиции: это инвестиции а, в бизнес на земле, это а, инвестиции, игры, сейфы от World Money. И, конечно, у нас а, имеется 7 MLM площадок. А, у нас единственное а, стоит отдельно нет закольцовки. Это на площадке Бехомы. А работая на площадке Golden Ring, мы получаем пассивный доход на, по клеверам, клевер мини и с площадки Клевер на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А когда переходим на площадку Golden Ring или те партнеры, которые работают только на Golden Ринге», они получают пассивный доход по площадке World Money и по площадке PD. Также можно, ребята, активировать эти площадки можно отдельно. Тот, кто не хочет заходить на Golden Ring, Golden Ring Mini, вы можете прекрасно активировать площадку World Money. На этой площадке у нас ход можно заходить с 1000 рублей, но чтобы сократить количество партнеров, у нас здесь разработано 18 стратегий на этой площадке. и Вы можете выбрать любую стратегию и зарабатывать прекрасно на этой площадке. И плюс вы еще с этой площадки выходите на Golden Ring. И туда же за вами будут переходить ваши люди, ваши клоны будут, клоны ваших партнеров будут лететь. И довольно-таки будет очень хороший заработок. А За один круг вы на этой площадке можете заработать с малым количеством партнеров 86 тысяч на баланс для вывода. И, конечно, за 20 тысяч активируется у вас площадка Golden Ring. А у нас есть социальная площадка, это площадка ПД. Только на этой площадке у нас есть подтверждение активности кабинета. Это по 10 рублей реферальное вознаграждение на 10 уровней вверх. И следующие две недели проходит это 100 рублей у вас снимается с баланса на активацию вашего клона. И ваш клон за 100 рублей станет к вам на первый стол. Единственное, что а, хочу сделать акцент, ребята, не забывайте выставлять брони, а, потому что я иногда просматриваю кабинеты у своих партнеров и вижу о том, что была активация клона, бронь не выставлена, а просто открылся а, стол и все. Но клон не стал на то место, куда бы ему а, желательно, бы, чтобы он стал. что а Вы же будете а, продвигаться своими же этими клонами, продвигаться к выплате. Работая на этой площадке, на ПД, вы зарабатываете 4 800 за один круг, там всего лишь четыре маленьких стола и пятый стол выплаты, и вы вылетаете на площадку «Ворд на первый стол у вас идет активация работая на площадке Бхомы вы здесь вход всего лишь 500 рублей а пригласил три партнера 3 на 3 и вы получаете 3000 на баланс для вывода шикарная возможность заработать на этой площадке на вход на площадку golden Ring Mini. и площадка у нас есть такая клевер мини. Вход сюда составляет 300 рублей, выход с этой площадки 18 750 рублей, всего лишь за один круг. У кого есть желание, можно активировать эту площадку. Ну, как я уже сказала, что есть у нас закольцовка на этой площадке, работая на площадке Golden Ring Mini, вы будете получать пассивный доход на этой площадке. А также есть площадка Клевер, вход на нее составляет 3000, а выход 187 500 рублей. Как вы видите, что у нас очень доходный и очень денежный фонд. Ну и начнем мы с площадки Golden Ring я ее очень люблю. Ребята, когда она стартовала, я немножко, честно признаюсь, немножко не разобралась вот в, том, в этих преимуществе этой площадки, что здесь можно до такой степени зарабатывать огромные деньги. И меня, если честно сказать, мой спонсор вот заставил в обязательном порядке. Вот честное слово. И я настолько ей благодарна за то, что она меня заставила. Вот заставила и все. И я благодарна ей да настолько, что здесь такие заработки шикарные. Ну вот падает 20 тысяч на баланс для вывода. Ну это же просто, просто супер. Как вы видите, что здесь всего две рабочие рабочих стола, а второй стол ⁇ это выплаты. Но еще, помимо того, что здесь, идя к столу выплат, мы неоднократно получаем... 20 тысяч с каждого стола ну давайте разберем маркетинг маркетинг у нас очень денежный приходит к вам первый партнер становится в это плечо и когда второго партнера будете ставить сюда на это место позвоните своему спонсору и ваш спонсор выставит реинвест Ваш реинвест вот сюда, потому что это ваше реинвестное место. И вы станете в свое плечо, правое плечо. А под, три, а под второго партнера вы ставите бронь, и сюда станет третий партнер. Это третий партнер может быть первого партнера, это может быть а второго партнера. Это независимо, чей это партнер. Но у первого это будет его реинвестное место. И вы обязаны выставить именно ему сюда, его реинвест, первому партнеру. Если так по-честному и по-доброму, мы же одной команде мы работаем, и вы должны ему выставить сюда, и вы получите 20 тысяч на баланс для вывода. А Следующие, четвертый и пятый партнеры у нас дают двойную выгоду. Они передают переход во второй блок вам, 40 тысяч, и плюс закрывают ваши Ваше плечо закрывают. И когда вы под четвертого поставите шестого, а у четвертого это будет реинвестное место, и вы ему должны выставить сюда, в его плечо реинвест. И ставите сюда ему реинвест. И что получаете? И вы получаете опять 20 тысяч на баланс для вывода. Скажите, что, ребята, это просто шикарно. С одного стола получить 40 тысяч. На баланс для вывода. Ну и когда вы перешли во второй блок, ребята, здесь маркетинг точно так же. Все идут с первого стола к вам сюда на второй. Ваши партнеры, ваши реинвесты идут сюда и реинвесты ваших партнеров. И когда третьего партнера вы становитесь вот сюда, под второго выставляете, у первого это будет реинвестное место. И вы ему получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч с этого реинвестного места присплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. И вы выскакиваете уже в третий блок за 100 тысяч. Активация идет. Это уже ваши вообще. Здесь будут ваши миллионы. И под четвертого выставите шестой партнера, у четвертого это будет реинвестное место. И опять 20 тысяч на баланс для вывода. Просто шикарно. А когда приходит к вам это первый партнер, второй партнер, как я говорила уже, это будет ваш реинвест по броне спонсора. Дружите со своим спонсором. Ребята, ведь спонсор вам всему научит, он вам подскажет, он правильно подскажет вам, как расставить ваших людей. Когда приходит к вам сюда третий партнер, выставляете бронь. Первому выставляете сюда, это его реинвестное место. И получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч у нас делится, летят 10 клонов на площадку World Money. один клон за 5 тысяч летит на площадку World Money, и 50 клонов летят на площадку ПД. Это просто денежный рай. И четвертый партнер становится... И вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый становится. Опять 100 тысяч на баланс для вывода. А под четвертого поставили 6. А у четвертого это реинвестное место. И опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности вы будете здесь, ребята, получать 80-100-100. Опять 80-100-100. 80-100-100. Ну скажите, что это просто шикарно. Согласитесь со мною. Упрощение за задержку. Ну, а здесь у нас, как вы видите, тоже всего здесь есть удвоитель и есть два рабочих стола. Что дает нам удвоитель? Вход на, сюда на удвоитель всего лишь 2000. Он нам дает, ребята, два партнера, которые вы должны в обязательном порядке пригласить. Эти два партнера вам дают переход в первый блок. Можно, конечно, сразу входить и на 2000, и сразу покупать удвоитель и первый блок. Можно, минуя удвоитель, вы сокращаете в два раза количество приглашенных партнеров и сразу становиться в первый блок. Вы стали, как всегда у нас везде, только вы наверху, а под вами все ваши партнеры становятся. Первый партнер приходит к вам на это место, а во второго партнера... Когда становится обязательно по броне спонсора сюда становится ваш реинвест. А когда становите третьего партнера, под второго, а то это реинвестное место – это у первого. И вы получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка Клевер Мини. Как я уже говорила, что на этой площадке у нас есть закольцовка на Клевера. Поэтому нашим партнерам позволяет быть еще и на пассиве, получать по этим двум площадкам пассивный доход. И с 4 и с 5, ребята, они вам дают двойную выгоду. Вы переходите во второй блок, а вторая выгода они закрывают ваше плечо. И когда вы под ставите под четвертого а партнера шестого о а четвертого это будет реинвестное место и 5 получили уже 3 800 вы получили на баланс для вывода 100 рублей у вас уже приплюсовывается с площадки клевер ну и вы перешли во второй блок здесь такой же маркетинг, действительно, здесь вот второй становится, здесь ставит реинвест ваш спонсор, а сюда поставили третьего партнера, у первого реинвестное место, и получили 1000 рублей на баланс для вывода, а за 3000 активируется площадка «Клевер». Почему? Почему? А здесь всего лишь тысячи. Да потому что 4 тысячи приплюсовывается к 8, к 4 и к 5 партнеру, ребята. И получается 20 тысяч. Это идет, сразу же активируется вас автоматом площадка Golden Ring. А здесь вот сюда поставили по 4, 6, а у 4 реинвестное место. И вы получили уже 2 тысячи на баланс для вывода. И вы будете постоянно крутиться на этих столах, постоянно ваши реинвесты, постоянно реинвесты ваших партнеров, и вы будете активно продвигаться и по этой площадке, и по площадке Golden Ring. Но скажите, что у нас очень денежный и очень хороший маркетинг. А чтобы получить с одного стола по две выплаты, это, конечно, просто супер. А что хочу, ребята, сказать, что... Я очень много смотрю маркетинг, который стартует проекты. Но больше всего мне нравится вот именно то, что вложи 4 рубля, получи 150 миллионов. У меня сегодня глаза, вот честное слово, ребята, аж на лоб полезли. От такого поступ... попался на глаза мне на ленте пост. Вложи 4 рубля, а получи 150 миллионов. И я так села и смотрю, думаю, господи, бедный ты человек, сколько ж тебе нужно перерегистрировать партнером на 4 рубля, чтобы получить 150 миллионов. Ребята, ну вы же сами рассудите. И для любого бизнеса, если вы вложили, например, вот 20 тысяч, да, то ж вы и получите очень хорошие, вы там станете на этой площадке миллионером. Если вы идете ну, через удвоитель то, конечно, вам будет очень тяжеловато немножко. Вы старайтесь, закрыли удвоитель, и больше на удвоитель. Не приглашайте себе партнеров, ребята, а приглашайте вот сюда на 4000. Вы же будете в два раза сокращать свое количество приглашенных партнеров. И еще огромная просьба, не делайте сюда колбасу. Как я Мне как показали кабинеты два человека наших, показали два, они ну, не, не у меня в команде, а у нас в структуре, у них другой спонсор. Ну, ребята, в вы... Честное слово, колбаса, колбаса колбасою. Честное слово, ну зачем же вы ставите? Ну поставили, получили вы две выплаты с этого стола, ну дальше же подставляете своих партнеров, своих, свои реинвесты, выставляете вот этих партнеров, которые только пришли, они же тоже должны зарабатывать и тоже должны получать. Они постоянно же только вы получаете, получаете, получаете. Вы делаете колбасу вареную и получаете. Получается, что ваши партнеры стоят, а только вы получаете. Ну вот на этом я, ребята, хочу закончить наш вебинар, потому что меня ждут партнеры. Я прошу прощения, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.